Здравствуйте, дорогие подписчики и посетители моего канала. С вами Лариса Железова. До Нового года осталось совсем немного. Время летит незаметно, поэтому я хочу поздравить вас со всеми наступающими новогодними праздниками и пожелать вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну а остальное, как говорят, приложится. 2022 год – год синего водяного тигра. Что же нам обещают астрологи, какие они дают прогнозы? Вот об этом вы и узнаете в данном видео. Приятного всем просмотра и не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. 2022 год синего водяного тигра принесет с собой значительные перемены для всех знаков без исключения. Поскольку сам покровитель года – активное животное, которое постоянно находится в поисках добычи, то и всем знакам придется проявить активность. Это главное, что говорит гороскоп на 2022 год. Овен. Овен – огненный знак зодиака, известный такими качествами, как порывистость, эмоциональность, прямота и честность, щедрость, великодушие. Представителям этого знака живется нелегко, играет свою роль взрывной характер. Однако в 2022 год для барашков обещает быть удачным и богатым на интересные события. Для того, чтобы прожить весь год без неприятностей и получать от жизни только хорошее, рекомендуется следовать советам звезд и не предпринимать важных дел в неблагоприятные дни. В 2022 году таким днем для Овна будет понедельник. А вот дело, начатое в среду или пятницу, гарантированно увенчается успехом. Это касается и карьеры, и личной жизни. Мужчина Овен. Мужчине Овену следует быть осторожным. В феврале и июне существует большой риск быть обманутым коварной партнершей. У баранов, рожденных в первых числах апреля, возможны временные сексуальные трудности, но они легко преодолимы. Главное – позитивный настрой и вера в успех. Холостяки в 2022 году вряд ли встретят свою половинку. Женатым этот год обещает спокойные, ровные отношения без бурных страстей и сильных эмоций. Самым удачным днем для любви в 2022 году будет вторник. Неблагоприятные дни, суббота и среда. На вторник следует планировать объяснение любви, предложение руки и сердца. Партнерша гарантированно ответит согласием. В среду увеличивается риск размовок и скандалов из любой мелочи. Женщина Овин. Для женщин этот год будет удачным в любви. Незамужние овечки могут встретить свою судьбу и заключить крепкий брат по любви. Осень 2022 года будет неспокойным временем. В этот период возможны измены и разводы по инициативе мужчин. У женщин, забеременевших в конце года, ребенок родится здоровым и крепким. Зачатие в начале года, напротив, предвещает сложную беременность и наличие осложнений. Любые процедуры, связанные с красотой и здоровьем, следует планировать на июнь-август. Именно в это время они будут наиболее эффективными. Телец. Прошлый год был трудным для тельцов, многим из них пришлось приложить огромные усилия, чтобы сохранить мотивацию для важных дел в их жизни. Как обещает гороскоп на 2022 год, телец почувствует, что новый 2022 год станет для них своеобразной компенсацией, и те, кто не сдавался перед прошлыми невзгодами, будут вознаграждены. Тельцы сами по себе люди упертые и они привыкли прилагать массу усилий для достижения каких-либо целей. Поэтому их может настигнуть синдром самозванца. Им будет казаться, что они не заслужили тех благ, что на них валятся как из рога изобилия. Многим тельцам придется учиться принимать подарки судьбы и вместо недоверия испытать благодарность. Очень большую роль будут играть новые знакомые. Каждому человеку придется внимательно прислушиваться, чтобы не упустить важные знаки судьбы. Особенно внимательными тельцам стоит быть к представительницам женского пола. Мужчина-телец. В 2022 году мужчина-телец будет как никогда ранее похож на самого себя, такого, каким он должен быть, согласно звездам. В 2022 году в характере мужчины этого знака будет преобладать приземленность, педантичность и невероятное занудство, которым он будет мучить окружающих его людей. Однако это будут вынужденные меры, поэтому на окружающих их мнение тельца должно быть все равно. Именно эти три качества помогут мужчине-тельцу завоевать необходимое ему положение в обществе и получить те блага, которые он заслуживает. Он много и упорно трудился изо дня в день, из года в год, и в этом году у него есть все права и возможности получить то, о чем он так мечтал. Речь идет не только о карьере или финансовых успехах. Многие тельцы могут здорово преуспеть в духовной или творческой сфере. Женщина-телец. Для женщин-тельцов 2022 год будет официальным годом семьи. Ничего не будет интересовать ее больше, чем отношения с родственниками, супругом и детьми. Конечно, она со свойственным ей трудолюбием будет старательно выполнять другие свои обязанности, но то и дело будет возвращаться мыслями к самому дорогому, что у нее есть своим родным. Те, в свою очередь, не упустят возможности сесть женщине на шею и свесить ножки, а также использовать ее в качестве жилетки и бесплатной рабочей силы. В связи с этим женщине-тельцу следует регулировать поток своей любви. Близнецы. Для многих близнецов 2022 год обещает стать годом свершения открытий. Некоторые откроют для себя новые страны и континенты, другие откроют что-то новое и ранее неизвестное в себе и в своих близких. В любом случае, как советует гороскоп, на 2022 год близнецы должны вступать в 2022 год с открытыми глазами и с почти что детским любопытством, чтобы не упустить все самое важное и интересное в потоке будних дней. При всем этом следует помнить, что скучные и порой серые будни – это тоже часть жизни. Не стоит бежать, как оголтелый, за новыми впечатлениями каждый день, так как даже самые яркие впечатления постоянно надоедают. Мужчина-близнецы. Мужчинам-близнецам придется туго на личном фронте. Будет казаться, что ничего не получается, а вокруг одни геры. В некоторые моменты захочется махнуть на всю руку и податься в монастырь. Возможно и правда стоит на некоторое время оградить себя от других людей. Можно и в монастырь, если так сильно хочется, а можно просто уехать в другой город на выходные в одиночестве или заняться ремонтом в квартире. Важно сменить жизненную обстановку и добавить физических нагрузок. Это поможет перезагрузить мозг и посмотреть на ситуацию по-новому. Когда некоторое время в жизни не будет раздражающих факторов, станет проще смотреть на ситуацию со стороны и проявятся те детали, которые создают проблему. Женщина-близнецы – Женщины-близнецы будут крайне озабочены своей карьерой, и не просто так. Действительно, 2022 год принесет им массу возможностей реализовать себя в любом деле и заработать столько, сколько им и не снилось. Это может стать причиной потери сна, аппетита и истерик на ровном месте. В этом случае стоит обратить свое внимание на психологическое состояние, и стараться сбалансировать работу и отдых, чтобы не перегореть на полпути. Также она должна тщательно следить за своим психическим здоровьем, не допускать излишних стрессов, не позволять другим людям оказывать на себя давление и попросту отказаться от токсичных контактов, даже если это ее родственники или близкие друзья. Рак. Год всегда для людей, родившихся под сенью зодиакального знака рак, будет очень интересным и насыщенным множеством событий, некоторые из которых определят многое в их жизни на последующие годы. Заглядывая в гороскоп на 2022 год, рак наверняка планирует свернуть горы, и при определенных условиях это получится. Мужчина-рак. Мужчинам, касаемо финансовой части, следует быть более осторожными с инвестициями и вложениями в незнакомые проекты, особенно когда сулят очень быструю и очень большую прибыль. А если предложение исходит от незнакомых или малознакомых людей, то предпочтительнее отказаться, чтобы не стать жертвой аферы или просто не нечаянно в нечаянное заведомо поигрышное дело». Рекомендация для мужчин-раков. Если вы увидели потенциальный объект обожания и почувствовали, что у вас зарождается чувство, отбросьте сомнения. Попытайтесь завязать новое знакомство или сделать более близким уже имеющиеся. Разумеется, галантно, тактично, по-рыцарски, и будете по достоинству оценены. Женщина-рак. Ракам-женщинам настоятельно рекомендуется при выборе партнера довериться своей интуиции. Советы родственников или подруг – это хорошо. Но выбор-то делается для себя, а не для них. Не забывайте об этом. Семейным женщинам крайне желательно взять на себя функции министра финансов в своей семье и постоянно контролировать денежные приходы и расходы. Заботиться, чтобы всегда был достаточный запас на черный день. Лев. Львы в 2022 году почувствуют волну творческого вдохновения. Даже те львы, жизни которых не было места творчеству и художественной мысли, раскроют в себе широчайший потенциал и новые таланты. Как говорит гороскоп на 2022 год, Лев должен отбросить стереотипы и общественные стандарты и начать мыслить по-новому, так как подсказывает сердце. Важно понимать, что творчество неотъемлемая часть жизни. Оно приносит радость и энергию, которую можно потратить и на работу, и на спорт, и на личную жизнь. Именно эта творческая энергия позволит многим львам совершать карьерные подвиги и другие личностные свершения. Мужчина-Лев. Мужчина-Лев столкнется с необходимостью доказывать свою состоятельность снова и снова. Будучи необыкновенно предприимчивым и ответственным человеком, он вряд ли будет ожидать того, что к нему будут относиться с недоверием. Но это все же случится. Его словам и поступкам либо не будут придавать должного значения, либо начнут их обесценивать. Выдержка и спокойствие помогут пережить эти сложные события без особых потерь. Также появится необходимость в новых знаниях и умениях. Это понадобится как и для основной работы, так и для повышения социального статуса. Важно вовремя отличить хорошего учителя от подсредственности, мечтающего не научить людей полезным навыкам, а поживиться их деньгами. такие горе учителей надо обходить стороной и держаться от них подальше. Женщина-лев Женщина-лев в 2022 году может открыть себе новые неожиданные для нее личностные качества. Скорее всего, это будет необыкновенная внутренняя сила, особый стержень, который будет помогать в различных простых ситуациях и проблемах, которые другим людям обычно сложно решать. Это открытие станет для женщин этого знака поистине судьбоносным. Оно придаст необычайные уверенности в своих силах и даст новые надежды на лучшее будущее. Учитывая то, что женщины этого знака без того очень сильные личности, дополнительная сила сделает их практически неуязвимыми перед жизненными трудностями и невзгодами. Женщинам с детьми стоит проявлять больше сочувствия и дипломатичности в общении. Не всегда ребенок может или хочет проявлять свои чувства, поэтому надо дать понять младшему поколению, что его всегда услышат, поймут и не будут осуждать, несмотря ни на что. Дело. От каждого года мы ждем лучше для себя участи и надеемся, что в будущем все сложится как нельзя лучше. Обязательно произойдут желаемые изменения и жизнь наладится. Прочитав гороскоп на 2022 год, Дева узнает, чего ожидать от следующего года. Дева – знак, который любит во всем порядок, стремится к лучшему и постоянно пытается устранить изъяны, как в себе, так и в окружающих. В чем же причина беспокойства в вашей мятежной душе?» С приходом 2022 года у каждого представителя знака ответ на этот вопрос может быть своим, но в целом первой причиной будет служить то, что дела стоят на пороге грядущих перемен практически во всех сферах жизни. 2022 год для дев – год ожидания и подготовки. Условно его можно поделить на две части. Первая половина года – период расслабления, отдыха и накопления сил. Вторая – период успешных начинаний и активной деятельности. Начало 2022 года пройдет спокойно. В это время деве лучше отдать предпочтение уединению. Вы можете заметить снижение гражданской социальной активности, упадок сил, нежелание что-либо делать. Не расстраивайтесь и не опускайте рук, ведь первая половина года подарена вам для самоанализа, разбора предыдущих ошибок и духовного самоусовершенствования. Все свои крупные планы и грандиозные начинания лучше отложить до июля-начала августа. Именно в это время. Вселенная будет на вашей стороне и всячески поможет во всех делах. мужчина дело. Год тигра принесет много благотворного во всех аспектах жизни, так как это животное решительное, отважное и сильное. Оно поможет сделать шаг навстречу изменениям. Но все же сильной половине человечества в этом году придется нелегко, так как на них будет возложено слишком много надежд и ожиданий. Тех сил, которые подарит девам мужчинам год тигра, хватит, чтобы с легкостью свернуть ни одну гору, какой бы крутой она ни была. Единственное, чему придется научиться – правильное распределение энергии и вера в себя. Встретится немало людей, которые будут убеждать – Дев в том, что у них ничего не получится, но это лишь зависть. Большое количество времени, посвященное работе, может нести раздор в семью, что в дальнейшем проявится отчуждением от супруги. Девам-мужчинам придется приложить много усилий, чтобы вернуть все на свои места. женщина дело Что же ждет прекрасных представителей этого знака? Гороскоп для девы на 2022 год несет в себе много позитивных моментов, начиная от карьеры, заканчивая личной жизнью. В начале 2022 года женщинам-девам будет нелегко. Это период размышлений, самоанализа, выставления правильных ориентиров на будущее. Необходимо будет определиться с планами на дальнейшую жизнь. Перед вами будет стоять нелегкий выбор. Но так как Девы наделены умом, практичностью и способностью адаптироваться под жизненные перемены, выбор будет правильным. Вторая половина года – это время новых начинаний успешных дел самореализации активной профессиональной деятельности. Что еще можно посоветовать делом в 2022 году? Научитесь направлять нужное русло, свое время и энергию. Не тратьте их на незначительные дела. Постарайтесь выбрать ту цель, которая точно приведет к желаемому результату. Так вам удастся успокоить себя, вашу душу и самолюбие, получить моральное удовлетворение. Что еще нужно для счастливой жизни? Не переживайте. Если в 2022 году что-то произойдет не по плану, не рвите на себе волосы. Все обязательно нормализуется, по крайней мере, во второй половине года. От вас достаточно будет лишь трезвого ума и доброжелательности. С эгоистическими наклонностями следует быть осторожнее. В противном случае ваш душевный поиск может закончиться тотальной деградацией. Звезды рекомендуют в начале 2022 года представителям знака обратиться к своему внутреннему миру, самосовершенствованию восприятию и искоренению негативных черт и качеств. Бдет время, и вы обязательно поймете, когда наступит необходимость меняться. Весы. Год тигра заставит людей, рожденных под знаком весов, взбодриться. Успех придет к тем, кто сумеет адаптироваться к быстрому принятию решений. Начало 2022 года ознаменуется относительным спокойствием. Однако с каждым месяцем события будут разворачиваться все динамичнее. Придется отказаться от некоторых планов и целей, достижение которых ранее было в приоритете. Как утверждает гороскоп на 2022 год, Весы должны привести переоценку ценностей, взглянуть на жизнь под другим углом. И это пойдет только на пользу. Мужчины-весы в характере поступков будет преобладать нерешительность, которая заставит часто менять планы. Как говорит гороскоп на 2022 год, весы-мужчины из-за своих действий будут часто поддаваться критике, что приведет к обидам. С недостатками нужно бороться. В год Сигры стоит воевать за симпатию окружающих, так как вам необходима поддержка. Однако не всегда это будет удаваться. Склонность все драматизировать может привести к депрессивным состояниям. Главный совет весам в 2022 году проявляйте дружелюбие и откройте собой свой внутренний мир перед близкими. Проблемы старайтесь решать исключительно мирным путем. Легкости вообще не удастся добиться благодаря врожденного чувству юмора. Посещайте различные мероприятия, заводите новые знакомства. Вам удастся найти много единомышленников женщина Весы год Тигра проявит требовательность к женщинам, рожденным под знаком Весов. Добиться успеха поможет веселый нрав, амбициозность и харизма. Не скрывайте своих чувств, будьте напористы и старайтесь легко прощаться с ненужными людьми. Проявите внутреннюю силу и живите реальностью. Как рекомендует гороскоп на 2022 год, Весы женщина должна оставить свою привычку раздавать пустые обещания. Держите свое слово, будьте верны себе. Не соглашайтесь на авантюры, такое поведение поведет вас по ложному пути. Научитесь сглаживать конфликтные ситуации. Это касается как деловых, так и семейных отношений. В противном случае вас ожидают регулярные скандалы и недопонимания. В 2022 году важна гармония во всем, а для этого представителям знака следует принять тот факт, что их мнение и точка зрения далеко не всегда правильные. Скорпион. Для скорпионов январь месяц будет не самым удачным периодом в 2022 году. В это время вас будут преследовать разнообразные неприятности. Практически всегда в этом будут виноваты третьи лица. Однако этот факт не уменьшает их значимость и решимость проблем будет вынужден именно скорпион. Не стоит искать виноватых, нужно просто решать дела по мере их поступления. Как рекомендует гороскоп на 2022 год, скорпион должен четко продумывать план своих действий и строго ему следовать. Следующие три месяца будут удачнее, чем предыдущие. Скорпионам будет вести. В этот период следует начать что-то новое или вовсе кардинально изменить всю свою жизнь. Окружающие станут больше доверять мнению представителей знака и начнут просить совета по разным вопросам. Также стоит ожидать интересного предложения, которое ранее оказалось совершенно невероятным. Май станет переходным периодом, когда снова начнутся неприятности. Они будут преследовать скорпиона до самой осени. Не стоит отчаиваться и подать духом. Это сильный человек. При наличии определенных усилий все сможет преодолеть. Жизнь состоит из белых и черных полос, между которыми происходит чередование. Во время черной полосы всегда стоит надеяться на то, что обязательно придет белое. Не стоит забывать о личных отношениях, которые под грузом иных проблем могут угаснуть и исчезнуть. В октябре начнется период, который потребует максимального вложения силы и энергии. Победить будет достаточно трудно, однако игра стоит свеч, и в случае выигрыша все станет на свои места. Обязательно стоит прислушаться к Глисс и понять, как именно они относятся к Скорпиону. Необходимо четко сформулировать, кто именно является по-настоящему стоящим человеком, а мимо кого следует пройти побыстрее. Гороскоп на 2022 год для Скорпионов касается всех сфер жизни и работы представителя знака. Мужчина-скорпион. Мужчину-скорпиона можно назвать ненасытным животным, который знает все тонкости женской натуры. 2022 год принесет ему новые знакомства и впечатления. Однако год тигра не способствует романтическим отношениям. Тигр считает величественным животным и хочет, чтобы все подчинялись ему. Если в данный период он встретит женщину, которая будет исполнять все его желания, то союз будет прочным и долгосрочным. Основным требованием для данного периода является полное отсутствие взаимных претензий, которые легко могут разрушить даже стабильные отношения. Женщина-скорпион. Женщины-скорпионы являются целеустремленными натурами, которые должны достигнуть своей цели в любой ситуации. Гороскоп на 2022 год для скорпиона-женщины полностью связан с ее натурой, которая всегда стремится к лучшему результату. Однако в душе она остается женщиной, и приоритетное место в своем характере она оставляет любви. Такую женщину нужно не только любить, но и постоянно доказывать это. Стрелец. Голубой водяной тигр – главный символ 2022 года. Он принесет с собой перемены и будет благоволить решительным. Как рекомендует гороскоп 2022 год, стрелец должен мудро подходить ко всем возможностям и не упускать выгодных возможностей изменить жизнь к лучшему. Начало года может показаться серьезным испытанием выносливости, но летом у стрельцов обязательно возникнет шанс восстановить внутренние ресурсы и хорошо отдохнуть. Средина года готовит несколько неприятных сюрпризов, которые обязательно будут преодолены, а осень и начало зимы станут относительно спокойным и благодатным временем для самосовершенствования и заботы о дорогих людях». Мужчина-стрелец. 2022 год для мужчин стрельцов станет отличной возможностью взлететь по карьерной лестнице или укрепить положение своего бизнеса. Упорная работа будет вознаграждена. Все проявления себя в рабочей сфере будут заметны и так или иначе, прокомментированы. А главное финансовое благосостояние значительно улучшится. Холостяки смогут найти вторую половину. В целом для этого даже не надо будет прикладывать особых усилий. Женщина со схожими и жизненными ценностями сама заметит родственную душу. И тогда понадобится только проявить свои лучшие качества. Звезды не предсказывают серьезных проблем со здоровьем, но пускаться во все тяжкие не стоит. Женщина-стрелец. Женщины начнут 2022 год полным сил и Только им решать, куда ее лучше направить – рабочую сферу, творческую или семейно-бытовую. Вторая половина года пройдет самосовершенствование, подведение итогов. В романтическом плане не встретится никаких серьезных проблем. Будут знакомства с интересными мужчинами, возможно, страстные романы есть вероятность свадьбы. Многое зависит от действий женщины-стрельца. Год будет нервным, игнорируя свое здоровье не получится, но своевременные походы к врачам стабилизируют ситуацию и помогут избежать серьезных проблем на 2022 год. В 2022 год время проявить себя. Огненному знаку придется слегка уменьшить свое пламя, и тогда любую ситуацию можно будет переиграть свою выгоду. Козерог. Для Козерога 2022 год начнется весьма удачно. Лето принесет жизнь в хаос, бороться с которым будет бесполезно. Придется принять положение дела, постараться не вмешиваться в планы звезд и планет. Лучшая тактика на этот период – смирение и ожидание. Осень подарит облегчение. В целом, гороскоп на 2022 год Козерог должен воспринимать как подсказку. Руководствуясь рекомендациями, удастся достичь успеха и значительно улучшить отношения с окружающими. Тигр научит представителей знака слушать. В личной жизни и в карьере произойдут хорошие перемены конфликтовать крайне нежелательно. В противном случае ожидается полный крах планов. Надежды не оправдаются. Мужчина Козерог, ваше очарование не знает границ. Вы приятный собеседник и всегда проявляете дружелюбие. Эти качества помогут добиться успеха, как обещает гороскоп на 2022 год. Козерог мужчина сумеет сравнительно легко достичь своих целей, затратив на это минимум энергии. Правильно подставленные цели, четкая стратегия, настрой позволят не обращать внимания на трудности. Старайтесь везде применять свои таланты и профессионализм. Так вы получите гораздо больше. Женщина Козерог. В год тигра нельзя закрываться от окружающих и критиковать их. Как рекомендует гороскоп Козерога на 2022 год, женщина этого знака должна понять, что такое поведение, настроит против нее и близких, и коллег, и оставьте привычки доводить все до идеала. Поймите, что в некоторых ситуациях это попросту невозможно. Позвольте небольшому количеству хаоса войти в вашу жизнь, и в 2022 году она обязательно станет более яркой. В целом, год тигра удивит Козерога своей динамичностью и приятными сюрпризами. Пустите их в свою жизнь, не бойтесь чуть ускорить шаг, и мечты начнут сбываться. Водолей. 2022 год пройдет под управлением водяного тигра, яркого, сильного и своенравного властителя. События будут развиваться стремительно и не всегда по задуманному сценарию. Главное при этом сохранять силу духа, спокойствие и мужество, ну и не отказываться от задуманных идей. Как подсказывает гороскоп на 2022 год, водолей может смело планировать разные цели, двигаться навстречу их осуществлению. А чтобы путь был не слишком тернистым, стоит иногда прислушиваться к звездам, и следовать их советам. Мужчина-водолей. 2022 год обещает быть удачным во всех отношениях для мужчин-водолеев, которые не побоятся взять на себя ответственность и исполнить новые обязательства. Ожидается много интересных событий и важных встреч и переговоров, которые раскроют их высокий потенциал и расширят горизонты познаний. Необходимо продолжить развивать свои коммуникативные и организаторские способности. Начало года может поселить неуверенность. В своих силах, но следует поворотить это чувство и двигаться дальше. Обстоятельства будут складываться таким образом, что даже самые смелые идеи в итоге способны воплотиться в довольно масштабный проект. Главное верить в успех с самого начала пути, никогда не забывать о тех, кто стоял с вами рядом у истоков. Женщина-водолей. Женщины-водолеи смогут наконец осуществить в 2022 году свою давнюю заветную мечту. Звезды окажут им существенную поддержку при одном важном условии. женщина водолее должна отпустить все негативные мысли. Некоторые события в начале года могут спровоцировать скандалы, семейные разборки или конфликты с коллегами следует запастись терпением вести себя спокойно, воздержаться от редких замечаний и резких высказываний. Даже если обстановка накрена до предела и нет сил держать себя в руках, стоит сделать пару глубоких вдохов и просто промолчать. Это станет самым главным помощником в борьбе с приступом гнева. Если женщине-водолее в первые три месяца удастся полностью избавиться от раздражения и обид, она сможет получить очень много ценных подарков от хозяина года, всемогущего тигра. И чем мудрее окажутся мысли и поступки женщины, тем богаче будут эти дары. Рыбы. По восточному календарю год тигра начнется 1 февраля 2022 года и пройдет по знаком воды. Для рыб это создает более чем благоприятные условия. Особенно если учесть, что этот зверь мало и готовит резкие перемены во всех областях жизни. Энергия водной стихии говорит о некотором сглаживании агрессивности животного. Однако осторожность все-таки стоит проявить. Гороскоп для рыб на 2022 год убережет от скоропалительных решений и покажет возможные пути к успеху. Тигр обладает магическим влиянием. Его жажда действовать безрассудно может привести к катастрофе. У рыб прекрасные развитые интуитивные способности и умение лавировать между рифами. Год тигра это качество нужно использовать по максимуму, не упуская из виду даже незначительные мелочи. В 2022 году в своей стихии окажутся творческие люди. Это время удачно для развития способностей, которые дремлют по ошинатуре, но никак не найдут выхода. Открытие себя, первые шаги в этом направлении помогут открыть новые горизонты. Учитесь играть на музыкальных инструментах, рисуйте, займитесь дизайном, сочинительством. Мужчина-рыбы. Мужской гороскоп для рыб неоднозначен в плане удачных решений и финансового благополучия. Год сибра может привести к краху, а может принести и баснословные барыши. Чутье в сочетании с предприимчивостью будут оценены магическим хищником. Женщина-рыбы. Как говорит гороскоп на 2022 год, женщина-рыбы должна полагаться не на везение, а на способность интуитивно предугадывать развитие событий. Просто положиться на естественный ход событий, однако было бы неправильным. Другая присущая вам черта поможет избежать неприятностей, умение чувствовать людей и привлечь их на свою сторону. Ну, на этом этот гороскоп окончен. Желаю всем счастья, здоровья, успеха в новом году и всего-всего, чего вы хотите сами.